Приветствуем вас на канале платформы ATAS. Это профессиональный инструмент для анализа и прогнозирования рынков акций, фьючерсов и криптовалют. И в этом ролике речь пойдет о практике применения такого полезного и информативного индикатора, как Dynamic Levels Channel, причем на нестандартных графиках. Смотрите далее, что показывает индикатор Dynamic Levels Channel. Основные торговые сигналы индикатора. Несколько примеров с реальных графиков. Показания индикатора Dynamic Levels Channel основываются на профиле рынка, а именно на его главных производных, уровне максимального объема, он еще называется Point of Control, и границах зоны стоимости, верхней и нижней. Более подробно о профиле рынка вы можете прочитать в нашем блоге. Ссылки в описании к ролику. Если стандартный профиль рынка строит профили через фиксированные, равные промежутки времени, Dynamic Levels Channel строит, так сказать, плавающий или скользящий профиль, основанный на том периоде, который задан в настройках. Голубая линия отображает изменение уровня максимального объема за то количество свечей, которое задано значением параметра период. Две красные линии отображают изменения верхней, и нижней границ зоны стоимости за тот же период. Какие торговые сигналы дает индикатор Dynamic Levels Channel? Мы не претендуем на то, чтобы охватить все торговые техники, применяемые вместе с профилем рынка. в рамках данного ролика представим два подхода. Первый ⁇ на пробой. В этом сценарии цена на растущем объеме вырывается из зоны стоимости сигнализируя о том, что баланс спроса и предложения нарушен. Второй подход на отбой. Сигнал поступает, когда устанавливается новый баланс после изменения уровня максимального объема. Рассмотрим примеры. Это продажа на пробой, когда цена снижается под уровень нижней границы зоны стоимости, при этом объем увеличивается. Кстати, стрелочки на индикаторе показывают потенциальные сетапы для торговли на пробой. Это продажа на отбой когда цена поднимается к верхней границе зоны стоимости, но после того, как ранее произошло снижение уровня максимального объема. Какой из подходов применять? Или один из этих двух, или какой-либо еще решение за вами, что вам ближе внутренне по темпераменту по терпимости к риску? Но в любом случае есть большая вероятность того, что вы столкнетесь с неудобной особенностью использования Dynamic Levels Channel внутри дня. И это связано с тем, что объемы в течение торговых сессий распределяются неравномерно. Поэтому может казаться, что в одно время индикатору нужно увеличить период, а в другое время уменьшить. Но есть более элегантный выход. Это нестандартные типы графиков в платформе ATAS. Например, графики Volume, Delta, Range и другие. Эти графики не зависят от времени. Когда торги идут более активно, новые свечи на нестандартных графиках появляются чаще. Когда торговая активность невысока, новые свечи на графиках появляются реже. Соответственно, индикатор Dynamic Levels Channel ведет себя по-другому. Простыми словами, лучше, на наш взгляд. Рассмотрим несколько примеров. Но перед тем, как сделать это, мы обратим ваше внимание, что торгово-аналитическую платформу ATAS вы можете скачать совершенно бесплатно. Все индикаторы и типы графиков, которые вы видите в этом ролике, будут доступны вам, когда вы скачаете и установите платформу на свой компьютер. Подробности на нашем сайте atas.net Рассмотрим график фьючерсов на фондовый рынок NASDAQ. Это график типа Volume поэтому бары объемов имеют практически одинаковую высоту. Каждая новая свеча появляется, когда на рынке проторговывается заданное количество объема. Также на график добавлен индикатор дельты и Dynamic Levels Channel с периодом 150. Параметр Scale равен 5. График отображает события 10 августа 2022 года, когда был опубликован индекс потребительских цен, это должен был быть день высокой волатильности, потому что величине инфляции уделялось огромное внимание Федрезерва, Министерства финансов, крупных фед-фондов и других важных участников рынка. В ожидании волатильного дня есть смысл торговать пробои, с расчетом на то, что пробой выльется в сильный тренд. Первый пробой оказался медвежьим. Когда свеча закрылась под нижней границей зоны стоимости, появился сигнал открыть позицию шорт, Однако через время цена поднялась выше голубой линии. Это был сигнал, что позицию шорт лучше закрыть с относительно небольшим убытком. Затем свеча закрылась над верхней границей зоны стоимости. Следовательно, это сигнал на открытие лонга. И этот лонг, открытый на пробой, оказался суперприбыльным, потому что новости возвестили, что инфляция снизилась, и участники рынка расценили это как позитивный сигнал, Фондовый индекс мощно вырос, соответственно поднялся уровень максимального объема, который отображается на графике голубой линией. На рынке серьезно изменился баланс спроса и предложения, поэтому образуется обоснованность в открытии позиции лонг на отбой, в случае если цена опустится в район нижней границы новой зоны стоимости. Обращайте внимание на всплески положительной дельты, которые указывают на локальный перевес инициативных покупателей. Эти всплески можно использовать как подтверждение на вход в лонг и ориентир для сокращения риска путем установления защитных стоп-лоссов. Это фьючерсы на евро. Набор индикаторов тот же. График отображает день, когда рынок был бычий и евро торговался выше канала, построенного индикатором Dynamic Levels Channel. Касание нижней линии канала дало сигнал покупки на отбой, но затем что-то изменилось. Обратите внимание на дельту. Мы видим сильный всплеск положительной дельты, а затем резкий всплеск отрицательной. Эта динамика – Дала основания рассуждать, что рыночные настроения меняются, и теперь покупки теряют приоритет, в то время как активность медведей возрастает. На следующий день образовался сигнал продажи на медвежий пробой нижней линии канала. Обращайте внимание на всплески дельты, чтобы судить о действительных настроениях участников рынка и учитывать их в принятии своих торговых решений. И последний пример. Фьючерс BNB USDT с биржи Binance. Это график типа Reversal с индикаторами объема и Dynamic Levels Channel. Какую историю нам рассказывает график и как использовать ее понимание? Голубая линия уровня максимальных объемов постепенно снижается и указывает на то, что на рынке преобладают медвежьи настроения. Следовательно, Каждый раз, когда цена приближается к верхней границе зоны стоимости, возникают предпосылки для торговли на отбой или другими словами вход в позицию шорт в расчете на медвежий разворот. При этом вы можете переключаться на кластерные графики или младшие периоды, чтобы подтвердить сигналы, более точно найти точку входа и тем самым снизить риск. Но рано или поздно медвежий тренд закончится. В рассматриваемом случае ранними сигналами смены рыночных настроений послужили объемы и реакция цены. Обратите внимание на этот крупный всплеск. Он выглядит как будто бы крупный игрок вышел на рынок и стал скупать падающий актив. Как подтверждающая и ответная реакция на его действия цена стала расти. Похожий паттерн повторился чуть позже. Опять всплеск объемов и опять цена тормозит падение и даже более, показывает положительную динамику. Заметив такие взаимодействия цены и объема на графике, вы можете прийти к выводу, что в данном диапазоне крупный игрок накапливает позицию long. Имея это в виду, вам следует сместить приоритет в пользу торговли на повышение. Сигнал входа в позицию long поможет получить индикатор Dynamic Levels Channel. В первом случае это покупка на пробой верхней границы зоны стоимости. Последующих – покупки на отбой от нижней границы зоны стоимости. Надеемся, это видео было полезным для вас. Скачайте платформу АТАС, оцените бесплатно ее крутые возможности, ставьте лайки, оставляйте вопросы и пожелания в комментариях. До встречи в следующих видео.